А это, пожалуй, самый необычный велосипед, который вы когда-либо могли видеть. Все дело в том, что его заднее колесо разделено на половинки. Необычное решение, правда? И что самое интересное, из двух половинок получился целый механизм. Как? Узнаете дальше. Как считают исследователи, колесо было изобретено еще в четвертом тысячелетии до нашей эры в Нижней Месопотамии. Древние шумеры впервые использовали вращающиеся деревянные диски, наложенные на прочные оси, создав таким образом инструмент, сыгравший важнейшую роль в развитии человечества. И ведь серьезно, колесо оказало фундаментальное влияние на развитие транспорта, сельского хозяйства и промышленности. Однако мастеру, воплотившему этот проект, простого колеса оказалось недостаточно. Он доказал, что даже из двух половинок можно сделать одно целое. Для этого парень буквально разрезал заднее колесо своего двухколесного коня пополам. Вместе с этим была удлинена и рама. В результате получилось то, что вы видите на экране. К существенным недостаткам такого транспорта, конечно же, можно отнести плохую управляемость, эргономику и безопасность. Но идея и правда интересная. OmniWheel ⁇ странная штука. Это колесо, оснащенное небольшими дисками по окружности, перпендикулярными направлению вращения.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 Ладно, давайте сделаем вид, что мы этого просто не видели. Как вам такая конструкция? Внушает доверие? В любом случае, думаю, за оригинальность можно поставить лайк. На очереди трехколесный электросамокат Афреда s 6 с которого точно никто не упадет. К его главным фишкам, не считая необычного дизайна, стоит отнести возможность складывания для удобной транспортировки. Надежностью транспортное средство тоже не обделено. Три 14-дюймовых колеса выполнены из алюминия. К тому же те, что спереди оснащены подпружиненным рычажным механизмом, позволяющим наклоняться под углом до 40 градусов на поворотах. Так что, как я уже сказал, упасть с него невозможно. А, забыл еще сказать. Каждое колесо может независимо двигаться вверх и вниз на целых 28 сантиметров при езде по пересеченной местности. Так, а теперь поговорим о скорости. Мощный двигатель на 250 Вт обеспечивает разгон до 35 км в час. Одного полного заряда аккумулятора хватает на 30 км. Помимо прочего, можно подметить гидравлические дисковые тормоза, мягкое заднее сиденье, багажник для второго пассажира или груза и мини-сиденье с мягкой подкладкой для ребенка. А это очень классный кастомный велосипед, отличающийся длинной рамой. Но еще круче он стал после того, как его оснастили двигателем и превратили в мотоцикл-чоппер. Конечно, времени это заняло солидно. Доработки, улучшения, сами понимаете. Но, как мне кажется, результат того стоил. Несмотря на необычную конструкцию, ездить на таком очень даже удобно. Да и согласитесь, выглядит кастомный транспорт реально стильно. То, что надо для любителей, как-то выделиться из толпы. А такое сочетание цветов идеально дополняет картину. Народ, вы когда-нибудь видели такие велосипеды, как этот? Он рассчитан аж на четырех человек, считайте, что на целую семью. Причем у каждого будет свой руль. И хочется того или нет, придется поработать ножками. Вот это я понимаю здоровый отдых. В отличие от обычного велосипеда, здесь реально мягкие сиденья, так что даже после долгой езды пятая точка не превратится в камень. Единственное, что ноги могут устать, но учитывая, что транспорт рассчитан на четверых, иногда можно меняться. Для защиты от дождя и других осадков здесь предусмотрена крыша. Насколько она прочная, без понятия, но есть и на этом спасибо. Кроме того, на случай ЧП сзади повесили запасное колесо.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 На нем же даже по лужам не прокатиться, ведь испачкаешься. Однако колеса у этого коня что надо. Большие, большие. На дорогах будет в удовольствие. К счастью, велосипед электрический, так что водителю остается лишь держать руль. А, народ, я понял фишку. Им всем просто захотелось сделать себе чопер, да? чтобы почувствовать себя крутым парнем в кожаной куртке и гонять цеплять цыпочек. А это гибрид велосипеда, самоката и роликов. Удивительная конструкция получила название «Айейо». Я даже не представляю, кому в голову пришла идея сделать что-то подобное. Крепятся ролики с помощью специальной жесткой конструкции передней части транспорта. Очень легко и быстро. Ошибочно может показаться, что на таком гибриде куда удобнее и безопаснее ездить, чем на обычных роликах. На деле все куда сложнее. Во время движения задействуются мышцы, что и при катании на роликовых коньках, но нагрузка на них значительно увеличивается. И похоже, необходимо приложить немало сил для достойного передвижения.